Сейчас будет больно. Шелингспрей. Сейчас будет больно. Ок. Оооо! Это ч? Афганистан. Ебучий Афганистан, нахуй. Да у них ебаный Войт. Вот Войт ебать, он, блядь, решает всю катку. Да. Ваши нижние казармы пылают. Я это Ой, видео спасибо, назову спасибо. лучшим. Что я выходит, назову это выходит, видео лучший персонаж моя э, моя в 7 -3...